Слава ремеслу горшечников! Слава ремеслу кузнецов! Привет, я Слышали прикид? Слышал вашу милость? Схватите доставить. А, да. Схватите доставить, ну? Как ты сюда попал? Да вот шел мимо. Думаю, дай загляну, проведаю. Что у вас слышно, бабушка Тафара? Что у нас слышно? Что у нас слышно, только и слышно! Хватай голове! Давай! Давай! Неназимно сюда! Кромальник залез на крышу! со мной! Ой... Ох, сынок, сынок! Какие времена от нас стали. Его не последнюю петуха на рынок носила. А чего же не продали? Не покупают. Люди говорят, папушка фаро. за дешево мы у вас купить его не можем. У нас совесть есть, а за дорого не можем. У нас денег нет. Вот так назад принесла. Я-то по совести думала, что-то ты кричишь, а оказывается Другой, Домой, на зеркал, да? смельчак нашелся. Домой, на зеркал, да? Его здесь нет, господин барон. Вот он. Вот он. На трубе. Попугай. Домой, на зеркал, да? да кто ж его научил этому? Золотой тому, кто поймает! Золотой-то! Деньги немалые! Золотой тому, кто поймает! Что? Черт. Где он? Где он? Где он? Вот он. Давай его сюда. Э -э нет, золотой. Они не жирно ли будет? Не хотите, так выпущу. Давайте. Держи. Говорящий попугай силами моего отряда схвачен и доставлен. Зажги свет, Шут. Пусть все видят это чудо природы. Ты на вашу птицу нашелся покупать. Ох, а чем же мне отблагодарить тебя, сынок? Не птицу надо искать, а человека вызвать сюда начальника тайной полиции. Я давно здесь, господин Гильем. А вы опять подслушивали? Его Светлий сказал, что уволит вас, если вы не найдете человека, научившего птицу произносить столь бранные слова. Я не подслушивал, господин Гильон. Я слушал и услышал то, что вы прослушали. Что сказал попугай? дало наземных солдат. Не солдат, а шолдат. Ну, какая разница? Все равно с нас долой. Шолдат вместо США. Что это значит? Это значит, что человек, научивший попугая столь крамольным словам, шепелявит или пришепетывает. Сегодня же мы арестуем всех шепелявых и пришепетывающих, и найдем преступника, господин Гильон. дядюшка Тимале. Доброе утро, Караколь. Доброе утро, Караколь. Доброе утро, дядюшка, не нож. Скажи, мужчина. Да? Слон сосет соску. Слон сосет соску? Сорок домов и ни одного шепелявого, но и город. Если мы не найдем шепеляву, нас уволят. Кто? Кто начальник? Не успеет. Почему? А потому что если мы не найдем шепелявого, герцог уволит начальника раньше, чем начальник уволит нас. Так, скажи быстро, скажи, так, скажи. Так. Слон сосет соску. Слон ну, скажи быстро, сосет соску. А, а? Слон сосет соску. Они лучше бы спросили тебя что-нибудь про верблюда. Что ты прячешь в своем горбу? Золото? Или вино? Горбун проклятый! Не обращай внимания! Не стоят они того. Может, у них еще больше гор, чем у тебя. Иди сюда. Я тебя погадаю. Люди гадают на счастье, бабушка Тафаро. А мое счастье всегда при мне как и горб на спине. Что верно, то верно. Но я ведь ничем тебя отблагодарить не смогу. Только гаданьем. Так позволь мне, старухи, судьбу твою тебе сказать. Красив будешь, счастлив будешь. Женишься на первой красавице города. Ну, смейся, не смейся, а то не исполнится. Уж лучше мне смеяться, чем плакать. Так она и полюбит меня, горбуна. Первая красавица. Да горб-то, горб-то ведь к тебе не навек прирос. Верь мне, верь, не будет у тебя горба. Когда же это будет, бабушка твоя? Когда ты город наш от горба избавишь. Слушайте, слушайте, слушайте! Все, чем богат город! товарами и изделиями, драгоценностями и лакомствами должно быть немедленно отнесено к столу его светлости Генса завоевателя и покорителя... И долго мы это будем терпеть? Мы-то, может быть, долго. Но есть люди, у которых терпение уже лопнуло. Это кто же такие? Бабушка-то, а ты слышал крики сегодня ночью? Крики? Ночью я спал. А какие крики? Сегодня ночью кричать. Подождем ночью, дядюшка, не нож. Mm. Еще не пришло время кричать днем, то, что кричат ночью. Почему? Ведь нас никто не слышит. Ну, хотя бы потому, что к нам идет клик ляк Больше двух не собираться! Это почему же? Так сам герцог приказал. Вы что, не слыхали, что ли? А кто соберется в тюрьму? Значит, теперь можно собираться только в тюрьме. Да брет он все, откуда он знает. От а папы? А кому же знать, как не мне, сыну бургомистра? Господин Гельв вчера сказал, что единственные люди, которым он доверяет, это мой папа! И я! И я! А? Папа, я. И я! Папа, я. Ай, Доброе утро, Короколь! Доброе утро, Вероника. Над кем вы там смеетесь? Над вашим женихом, Вероника. Вот как? Кто же он, я его не знаю. Кликляк. Он по всему городу трубит, что решил жениться на вас. Ты шутишь, Караколь? Нет. Мне совсем не до шуток. Первый раз слышу, чтобы Караколю было не до шуток. Что с тобой сегодня? Ты как будто много хочешь сказать, а слов не находишь. А слов? Их искать не надо. Вон они. Я не соловей, но шпагою клянусь, клянусь пагою своей. я ночью петь пою. Пусть солнце жжёт, пусть льётся под но страсти не тая. Днём лишь один кликляк кляк поет. И я, и я, и я. Мирское животное! Дурак! Не срами! Не срами, Бобочка! Дурак! Ах, ты у меня замолчишь! Дурак, у меня замолчишь! Дурак! Поди сюда! Поди сюда! Дурак! Ну, пойди, Бобочка, Пойди! Ух, я тебе дам! Ты у меня сейчас будешь молчать! Дурак! Куда, схожу, Скажи, Караколь, где и когда ты видел брата? Вчера ночью у реки. И как они там живут без огня, без крова? Подумать страшно. Там не страшнее, чем у нас в городе. В лесу каждый куст тебя укроет, а здесь да? самые толстые стены для нас не защита. Правда, Караколь? В лесу я боюсь за брата, а здесь в городе... Слушайте, слушайте, слушайте, все жители города обязаны снимать свои шляпы при встрече с носилками герцога или с самим герцогом де Маликорном, покорителем и завоевателем бывшего вольного города мастеров, его площадей. Сначала с нас снимут шляпы, а потом и голову, да? да. да. Эй! Если у человека голова на плечах, а не просто шляпа на макушке, он уж придумает, что делать. Ну, что теперь с меня возьмешь? У кого нет шляпы, тот ее ни перед кем и не снимет. У ну кого возьми мою. И мою! Повесь мою повыше! Что здесь происходит? Почему на дереве шляпы? А это наш старый городской обычай, Ваша милость. Отдавать свои шляпы птицам для их будущих птенцов. Ваша светлость, этот шут на дереве, кажется, смеется над нами. Взять его! Уж мой хороший. А вот и мой. Нет, Нравится? Хорош. А мы еще надо переучивать, Почему? потому что он жил пьяницей и поэтому говорит женским голосом, Со время одно и то же. Что же он говорит? Чтоб ты подавился, проклятый. Кого? Мельника. Да чего? Сеяного привез. Зачем? Перемелиться мука будет. Ну вот и я достала попугая. А что он кричит? Сейчас увидим. Да здравствуй, дерьтак! Что он сказал? Чего чего? Ну я не знал. Он меня обманул! Кто? Клик-кляк! Это он мне сейчас подарил попугая. Но как он узнал о нас? Ты ему рассказал! Да, но я взял с него клятву, что он никому не скажет. Эх. Как же ты смел это сделать? Но ведь вы тоже взяли с меня клятву, что я никому не скажу. Я думал, так полагается. Предатель поболтал! Ли поверил литкляку! Вот видишь, доболталша! Да ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сыном! Что же ты собираешься просить в награду его светлости? У меня, папа, только одно желание. Какое? Жениться. А -а -а. Уж как, папа, я люблю его светлость, а Веронику я люблю больше. А при чем же здесь герцог? Так без солдат его светлость она за меня не пойдет. Конечно, без солдат не пойдет. <говорит> <говорит> <говорит> ну повтори дурашка для этого еще раз. Да здравствуй, Ну, какого черта вы притащили меня сюда, да еще в обеденное время? Я настаиваю, господин барон. На чем? На том, чтобы вы проверили следующего. Ну, хорошо. Откройте... эту. Слушайте. <си> да здравствуй, Да <герой! си> <си> И остальные кричат то же самое. То же самое. Ну, что вы теперь скажете? Не <си> верю я этим людям. <си> ну, вы можете не верить этим людям, но ушам своим вы должны поверить. Я не верю ни людям, ни ушам. Я <си> верю только доносам, доносам, доносам. Ай. Проверьте следующего, господин барон. Ну, откройте эту! Да здравствуй, герой! Слышите? Хм. Вот что значит сила примера. Я уверен, что не пройдет и года, как с помощью наших солдат к этим попугаям присоединится все население. Держите. Я забираю это чудо природы с собой. Зачем? Я хочу сегодня же доложить об этом его светлости. Вы делаете нужное дело, молодой человек. Нужное дело. Да, кстати, ваше имя. Ого, господин барон. Да нет, вы не скромничайте, не скромничайте. Я же обязан доложить герцогу, что существует человек, который целиком поддерживает новый порядок. Который научил попугая кричать, да здравствует герцог. Его имя Клик-кляк. Клик-как? Клик-кляк. Клик-кляк? Да, господин барон. Очень странное имя, но я постараюсь его запомнить. Может быть, ты знаешь, кто возмущает этих кузнецов, сапожников? Как же не знать вашу светлость? Это горбун-караколь. А язык. А как ты придержать язык? А, это метельщик, который сидел на дереве. Да! Это же первый смутьян. Он и про попугая придумал, и про шляпу выдумал. Вы знаете, какой у него горб? <смех> Ваш светлость, простите, я не знал, что вы так похожи. Ты что хочешь сказать? Что герцог демолекорн похож на метельщика? Да что, ваша светлость, у вас и ноги тоньше, и горб больше, и вообще вы гораздо симпатичнее. Ну, просто мне показалось. Вы понимаете, ваша светлость? А за что ж ты так не любишь этого Метельщика? За то, что он смеется надо мной при Веронике. А? А, -а. а, -а. а ты хочешь на ней жениться? Да. Хоть сейчас, Ваша Светлость. Готовьтесь к свадьбе, бургомистр. А, -а, -а. а когда же будет моя свадьба? когда ты избавишь город от этого метельщика. А как же я город от него избавлю? Убей. ваш светлость, если я стану его убивать, он же убьет меня первым. Вы знаете, какой он ловкий. А ты замани его в западню или столкни в яму. Легко сказать заподню. А где же ее найдешь, западню-то? Выкопай. А? Боюсь. Ну что ж, когда Вероника выйдет замуж за Караколя, это будет прекрасная пара. Что это у тебя? Это говорящий попугай, ваша светлость. Да. Зачем принесли? Это удивительная птица умеет кричать, да здравствует герцог. Да. Кто научил? Я. Да-да, ваша светлость. Меня назвали его имя. А -а -а. Ваша светлость, а чем вы меня наградите? Я буду присутствовать на твоей свадьбе. Открой. Почему он молчит? Сейчас. Попочка? Ну? Чему я тебя учил? Ну. Сейчас, сейчас. Повторяй за мной. Ну, повторяй. Да здравствует герцог. Да здравствует герцог. Чтоб ты подавился, проклятый. Ну, убьешь метельщика? Ваша светлость, мой меч справился бы с этим лучше, чем он. Ты преданный и смел, Гильем, но ты старомоден. Любимца народа должен убивать не меч чуже странца, а рука его же соотечественника. не могу я больше работать, сил нет. Завтра же уйду в лес к нашему. В лесу и без тебя много народу, Мартин. Народу-то много, да толку мало. А что они могут сделать, когда у них нет оружия? Они его ждут от тебя. От меня им его не дождаться. Не понимаю. Сейчас поймешь. Видишь? Когда кончишь ковать, все сдашь нам. Теперь понял? Слушай, кузнец, когда ты собираешься делать ограду? Я вовсе не собираюсь. что? Какую ограду? Железную, вокруг замка. Только делать я ее не буду. И кандалов ковать не буду. И тюремных решеток не буду. Ничего не буду. Хватит, довольно. Эй, берегись, кузнец. Сегодня же об этом будет доложено его светлости. Насчет кандалов и решеток не знаю. Но ограду ты будешь делать. Жить? Это кто же меня заставит? Уж не герцог ли? Поднимай, брат, выше. А тогда кто же? Я. Господа, передайте герцогу, что ограду начнут делать сегодня же. Говорят, Караколь для тебя сложила эту песню Вероника. Так же, как и для тебя. И для всех, кто держит в руках иголку. Их парень, если бы у него не было горба, я бы не пожелала лучшего жениха ни для одной из наших девушек. А я сказала по правде, и не замечаю, что у него горб. Вот как? Зачем же дело стало? Ведь он тоже с себя глаз не сводит. Mm -hmm. Подальше от нас. Идут к нам. Зачем? Может, они хотят дознаться, где скрывается брат? А может, они его уже поймали? Что Сюда идут. Только, кажется, это не наместник. Он страшный. Доброе утро, сударыня. Которая из них ваша дочь Мастер Феррен. Впрочем, я и сам это вижу. А эти красавицы. Подруги моей дочери. Я отсюда прошу вас. Останьтесь. Я не хочу мешать вашей беседе. То, что я хочу сказать, касается именно вас. Мастер Феррен, не думаете ли вы, что вам пора выдать замуж вашу прекрасную дочь? Даже если бы я знал господина Мушерона и его сына Кликляка меньше, чем знаю, я и тогда не стал бы с ними разговаривать. Прошу вас! Я пришел сюда с его светлостью и могу уйти только с его разрешения. Считаете, что вы его уже получили. Гильем?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 Я хочу посмотреть, как вы плачете. Не смейтесь надо мной. Вы все-таки в моем доме. Вы в моем городе. Я это знаю. В этом городе нельзя дышать с тех пор, как он у вас в руках. Ну что ж, я могу возвратить вашему городу. Некоторые из его прежних прав и вольностей. Но все зависит от вас, Вероника. От меня? Ну что же я могу сделать? Наденьте вот это. Что это? Это обручальное кольцо моей матери. Наденьте его, теперь оно ваше. Но зачем оно мне? Вы будете герцогини Демоликорн. Что вы такое говорите? Вы шутите? Я не шучу, наденьте его, Вероника, вы будете моей женой. Пойдите прочь, мерзкий паук! Ах, я вам не нравлюсь. Зато вы мне нравитесь, а это достаточно, чтобы я повелитель вашего города сделал вас своей служанкой. А я прошу вашей руки, прелестная Златошвейка. Вы просите руки, Бог вот За эту маленькую шалость мы еще успеем рассчитаться. Что с тобой, Вероника? Не беспокойся. Мушерон больше не переступит порог нашего дома. Это верно, мастер Ферен. Не он и никто другой. Ваш дом и вашу прекрасную дочь будут надежно охранять. Зеленом еще вчера. Сейчас человек хуже зверя стал. Не ваше дело. Нам хозяин безразличен. Ройтесь здесь. сожгли проклятые земли. Дорогой брат, как вы там живете в лесу среди диких зверей? Без Любимый и внучек, ждем, не дождемся того часа, когда вернетесь вы в город, и побегут от вас медноголовые. Ну ладно, ладно, все будет хорошо. Нет, нет, провожать меня не надо. Там, где начинаются тропинки, там и чужих людей встретить можно. Прощай, Караколь. Передай привет отцу и Веронике. Прощай, Ферен. Скажи, что скоро увидимся. Скоро. С кузнецами об ограде я уже договорился. Сегодня поговорю со звонарями. Как только все будет готово, пусть звонят. А вы ждите. Слушайте. А. Остерегайтесь. Сегодня герцог на охоту выезжает. <сосатый> Возвращайтесь к господину Гильону. Я пойду один. Посмотрю новые места охоты. Сюда, сюда. Ты уверен, что дичь попадется? <сосатый> уверен, уверен, Ваша светлость. Так, так. Показывай. Сейчас. О, вот. Отсюда пять шагов вперед. Где? то есть не в яме, а рядом. Иди первым. Ну, Раз, два, три. Так можно себе и горд набить. Нет ни к чему Коля женюсь на Веронике. Ну. Светлости хранитель печать. Вытащи меня отсюда, я тебе хорошо заплачу. И меня! Ш -ш -ш. А мне от вас ничего не надо, сударь. Храните свою печать в этой яме. Лучшего места для нее и придумать нельзя. Постой! Постой! Вытащи меня! Слышишь? Я дам тебе печать на три дня. Целых три дня ты будешь управлять своим городом. За это время можно много успеть сделать. Можно послать! Людей на плаху можно? Избавить людей от нее. Бросайте печать. Давайте, ваш давайте. Сейчас, сейчас. Верно. Перстень с печатью. Но если дело идет без обмана, ладно. Скорее! Скорее, петельщик! Скорее! Да, давай! Да, так, давай, тащи! Ручше! Тащи! Караколь! Караколь! А, а меня? Постой! Ты потеряешь перстень с печатью? Его-то я не потеряю! Я теперь только и думаю, что о печати его светлости. Э! Хватайте этого человека! Он украл у меня перстец печатью! Взять его! Вы лжец, лжец ваша светлость! Взять его! Ваша светлость! Прикажете ли казнить его сейчас же, Ваша Светлость? Нет, Гильё. Мы казним его как вора, укравшего мое кольцо на площади перед всем народом. будет казнен преступник и вор, посягнувший на имущество и самую жизнь его светлости герцога Ликорна, покорителя и завоевателя бывшего вольного города мастеров. Кого это везут, товарищ Кто ж его знает? Все теперь преступники, воры, Встань, я хочу говорить с тобой. В тюрьме сидят ваши светлости, они стоят. Вот салон, садитесь рядом и говорите. За что с тобой дружат звери, птицы, метельщик. А, а об этом вы у них самих спросите, ваша светлость. За что тебя любят? люди мятельщик за то что я люблю вашу светлость а за что тебя любит вероника любит мне легче сказать за что она вас ненавидит ваша светлость ненавидит потому что я горбат, но я горбат, ваша светлость. О, здесь кроется какой-то секрет. Открой мне его, метельщик, я припущу тебя на свободу. А? Почему ты молчишь, горбон? Я дам тебе золото, я дам тебе все, что ты захочешь. Пойми, глупец, Вероника тебе не достанется. Через час ты будешь казнен, а я буду обвенчан с прекрасной Вероникой. Вы, Свероник, да не Вы не уйдете отсюда! На плаху мы а за это жизнью? Помолчайте, Ваша Светлость. В темноте надо молчать, Ваша Светлость. Иначе противник, слыша Ваш голос, может подкрасться к Вам сзади, как я подкрался. И зажать Вам рот Вашим уже манжетом, как я зажал. Прощайте, Ваша Светлость. его светлости. Раздевайся. Светлость. Вы потеряли правый манжет. Об этом нужно говорить моему коммердинеру. К дому мастера Ферена! Дорогу его светлости герцогу до Маликорну! Дорогу его светлости герцогу до марикорну Дорогу его светлости, герцога, Домикоса. Не поймешь, не то свадьба, не то похороны. Да, скорее Вероника умрет, чем выйдет за тебя замуж, проклятый паук что ты сказал, кузнец? Я сказал, что ограда для замка его светлости уже готова. Видишь? Ограда для замка его светлости готова! Что? Руку ломит? Ничего, что ломит. Казню Метельчика и в отпуск. Гляди, горбун, а? Горбун! Слышишь? Слышишь? Смотри, как крутится. Пришла твоя последняя минутка. Ваша светлость! Ваша светлость, она бьет посуду и горшки с цветами. Не обращайте внимания. Но она... Бьет их об мою голову, о? А. Разрешите применить силу? Не смейте и пальцем тронуть! Скорее! Все сюда ко мне быстро букет, я сам пойду. светлость, герцог демоникорн. Еще шаг, я убью себя. Остановитесь, Вероника. Okay. невестой вашего повелителя ниже еще ниже Я так и не успел предупредить звонарей, чтобы звонили. Хватайте, альбом человека! Законный правитель города это я! Прочь дороги! Хватайте мечейщика! Взять Беги, Вероника! Лови его! Лови! Лови! А, а, Быстрее! а Где Вероника? Я приведу ее, Ваша Светлость. Где Метельщик? Я убью его, Ваша Светлость. Или я убью тебя. Через полчаса все вернутся с Победой и Вероникой, Ваша Светлость. Смерть Метельщику! Людзая, смерть Метельщику! Пароль для Замковой Стражи, Победа и Вероника. Ты слышала пароль? Победа и Вероника. Победа и Вероника. Сапожник, Сапожник. Кузнец, выходи. Лес далеко, обеда а близко. В колокола не успели позвонить. Помощи ждать нечего. Смерть, мастеровщине! Смерть! Чего ж они не звонят? в лесу колокола ждут! Ха -ха -ха! Победа! Где же наши? Почему не звонят в колокола? Где Вероника? Переду сюда. Летельщик. Убит. Сгоня, спроси, чего хочешь. Я хочу, чтобы в честь победы вашей светлости звонили во все колокола. Все на площадь, бейте в колокола. Слышишь? Выпей. За мою свадьбу гоняться. что гибель. Светлость, что, метельщик, защищайтесь, ваша светлость. Ваша Светлость, возвращайтесь, побеседуем. <с IKE> ну, что вы скажете напоследок, Ваша Светлость? Ура! Говорил, что он крылья расправит. Ох, Красив, счастлив ах, будет. Ох, Разве не расправил крылья, милый. Город наш от горба избавил. Ах, плачьте, плачьте, родные. Нет ничего на свете горячей женских слез. А не мертвого поднять могут. не слышишь, как смеются и радуются твои враги. Вставай! Вставай! Спиной, а сложенные крылья, как у птиц, убил злодея и расправились твои крылья. А ну держись, медноголовые! Ha, <laughs> ha, Симулирует. стороне об этом сказать мудрено, и цифры, и буквы на полотне от времени стерлись давно, но если от времени стерлись года, оно не сотрет никогда рассказа о мужестве верных сердец, рассказа, где есть и любовь, и беда, борьба и счастливый конец.